Привет! Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео у нас будет маникюр с покрытием гель-лака амбре. Вот так вот у нас сейчас выглядят ноготки. Сейчас будем делать опил, далее будем обрезать кутикулу, у нас будет аппаратный маникюр и потом будем наносить покрытие. Сейчас мы приступаем к опилу. Длину мы убирать не будем, оставим ее, какая она есть, просто сейчас подкорректируем форму и далее приступим к пилу вот мы уже выполнили опил сейчас мы начинаем теперь делать аппаратный маникюр мы сейчас отодвигаем кутикулу и вычищаем тереги сейчас проходимся аппаратом по каждому ноготку делаем аппаратный Посмотрите, как хорошо мы используем фрезу пламя. У нас оно идет с красной насечкой, это более мягкое, чтобы не травмировать кожу. Вот мы уже сделали опил, также мы уже обработали кутикулу. Сейчас мы бафим ноготки и потом обезжириваем и приступаем к покрытию. Каждый ноготок проходим бафиком. Вот мы уже обезжирили ногтевую пластину, сейчас мы начинаем наносить бондер и праймер. Сначала наносим бондер. Угу. каждый ноготок аккуратно наносим бондер вот посмотрите мы уже сделали укрепление у нас э, э, мы сделали покрытие базой вот можете посмотреть база у нас была клею выровняли наши ноготочки вот так у нас получилось сейчас мы будем наносить покрытие у нас будет амбре для этого нам нужно будет три кисти вот э, у нас значит кисточка для амбре э, потом далее у нас просто кисточка для нанесения первого слоя и тоненькая для покрытия у кутикулы также нам понадобится гель-лак белого цвета у нас клио. белый гель-лак мы его наносим на палитру для того чтобы нам сделать дальше покрытие Берем, капаем на фольгу. Сейчас мы будем сначала первый слой наносить на ноготочки. Это у нас гель-лак Клио. Он густой, довольно такая средняя консистенция. И также у нас будет амбре с коричневым цветом. Коричневый цвет это у нас цвет э, 334 номер. Посмотрите, какой цвет, такой насыщенный. Вот какой красивый. Он будет у нас у основания этот цвет, а кончики будут белые. Сейчас мы возьмем, сначала нанесем на ноготки основной тон белый. Тоненьким слоем мы наносим на ноготки. Белый гель-лак. Его мы наносим неплотно. Полупрозрачным. Наносим э, по 4 ноготка мы делаем. Наносим на каждый ноготок. Далее мы этот ноготок, на каждый ноготок будем посыпать акриловой пудрой. У нас амбре мы делаем с акриловой пудрой. И потом ставим сушить в лампу. Так делаем каждый ноготок. Уже покрыли белым гель-лаком. Сейчас мы посыпаем ноготок акриловой пудрой. Каждый ноготок мы посыпаем акриловой пудрой. Обильно посыпаем. Посыпаем, чтобы был ноготок со всех сторон покрыт. И далее отправляем сушить в лампу. Мы начинаем делать амбре. Начинаем сначала кладем темный слой, у нас коричневый вместе с белым. То есть у нас темно-коричневый переходит в светло-коричневый и далее уже переходят белые кончики. Мы делаем наши амбре с помощью гель-лака, а также акриловой пудры. Сначала мы кладем гель-лак темный, далее светлый и потом уже белый. На каждый пальчик. Первый слой мы сделали, у нас получилось вот так. Также мы нанесли сверху акриловую пудру, пока что это еще только первый слой светленький теперь мы вот показываем саму технику выполнения аккуратненько кисточкой проходим каждый ноготок минимум два слоя потом посмотрим по насыщенности цвета может быть сделаем третий слой но пока что сейчас мы делаем только первый посмотрим как будет по насыщенности там может быть тогда ведь придется сделать третий слой сейчас мы делаем второй слой будет у нас светленький переход на каждом пальчике на пол пальчика Заранее мы развели э, гель-лак. То есть у нас белый цвет мы развели с коричневым. И у нас получился такой светло-коричневый, так как бежевый немножечко. Чтобы сделать плавные переходы. Сейчас вытираем кисть и делаем э, кончики белым цветом. белый гель-лак у нас немножечко такой более густой не такой как коричневый поэтому его мы тушуем в конце но он зато прям такой белый белый потом уже кончики будет хорошо им делать совсем когда уже окончание будет наше завершением. Теперь мы берем специальный кисть для амбре и начинаем потихонечку растушевывать от темного цвета к светлому и тушуем, чтобы у нас не было границ, чтобы у нас были плавные переходы. и плавно потом переходим к белому цвету так мы делаем каждый ноготок ну вот мы уже сделали наше покрытие амбре вот посмотрите, как получилось. Сейчас у нас э, остается только последнее завершающее покрытие. Это мы э, будем наносить топ глянцевый, без липкого слоя. Топ у нас клею. Наносим теперь на каждый ноготок топ. Вот так каждый пальчик ну вот мы закончили наш маникюр посмотрите вот так вот у нас получилось амбре наши светло-коричневый цвет переходит в белый покрыли топом глянцевым без липкого слоя и вот такой вот красивый нежный маникюр у нас получился если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!